Я продолжаю да, да. А, значит если рассматривать белое и черное то белое это получается если мы врубили освещение на на, на, на такую большую мощность то а, белая вариант белой части это когда у нас нету теней то есть когда у нас но да. это вариант освещения, например, если мы в упор на солнце смотрим. Нет, нет, вариант, знаешь, в матрице абсолютно белая комната. То есть вот Ну, например, вот, да. В да, матрица нам показывает, ту, ту течение, у которого источником света является все окружающее пространство. То есть не только просто комната, а вообще абсолютно каждая точка пространства, абсолютно каждая является. Источником света, то есть нету единичного источника цвета. А значит, если мы рассматриваем черный вариант, черный вариант это вот знаешь, из телескоп, телескоп, он внутреннюю часть телескопа специально покрывает черной краской, чтобы не было паразитных отражений определенных. Ну, д -д дополнительного шума и искажений. Да, это такая, как сказать, идеальная. Вариант идеальной тишины, идеальной частоты, которая позволяет а, заметить все мелочи. То есть это вариант идеальной тишины, когда все мелочи заметны. Вот. То есть это такая вариант идеальной такой частоты и тишины. Вот, значит, что происходит дальше? Ты нарисовал на черной части белую точку. Значит, я это воспринимаю как некую камеру. То есть, вот самая простая камера, это если мы... Ну, там начиналось с черной точки в белом пространстве, но, в принципе, не суть. Можно было и наоборот. Смотри, смотри. Я сейчас объясню все. И белую, и черную точку. То есть, я, я сейчас объясню... Uh, как я истолковал начинающуюся черную точку на белом пространстве, uh -huh. значит, uh, и я значит как опирался на наверное, Я опирался таким образом, если мы сначала представим себе белую точку на черном пространстве, то это будет дырочка, которая проделана стенки стенке абсолютно черной камеры и таким образом э, можно увидеть, использовать ее как камеру отображения. Э, ну, знаешь, вот э, например, э, это самая простейшая в, э, линза, то есть, вот, э, это ну аппарат, да, да, да то есть, э, один из способов представления изображения проделать маленькую дыру. Значит, э, теперь, теперь э, выполняется такая инверсия на Черная точка в белом пространстве, что же это такое? Значит, если у нас находится черная точка в белом пространстве, то это э, такое своего рода экранирование. То есть это такая тень. Вот, э, вот если рассматривать какой-либо объект, например, солнечное затмение. То есть э, если Луна она находится напротив солнечного диска, то это можно использовать для того, чтобы увидеть корону солнечной. Ну, с точки зрения физики света, это скорее всего что-то, либо покрашенное в черный цвет, да, либо поглощающее весь свет, либо это не только свет поглощающий, но и все, то есть черная дыра. Ну, понятно, но я, расс... Давай рассмотрим такое. я вообще рассматривал такое, наверное, что Значит, Луна, она вызывает солнечное затмение. Ну, допустим, да, она может... А в результате того, что Луна закрывает Солнце, можно увидеть корону Солнца, солнечную корону. Ну, или любая планета, пролетающая над, скажем так, Солнцем... То есть, именно на изображении ну, самого Солнца, да, то есть, ну внутри да, его площади, есть, она значит, будет как значит, раз как черная точка выглядеть. Ну да. Значит, если рассмотреть белое пространство как... Пространство, где источники, источники света находятся во всех сторонах, то черные точки не будут отбрасывать никакой тени. Ни в какую сторону. То есть, если мы возьмем, например, солнце, то солнечное затмение здесь возможно. То есть здесь закрывается солнце, и поэтому можно видеть корону Солнца. Но это от, от размера зависит. Тут как да. бы была идея в том, что точка, она как бы. И в теории вообще написано, что это нечто с нулевым размером. Поэтому, э, то есть в определении. Поэтому получается, что э, здесь как бы, изображение, хоть это и точка имеет некоторый размер, там несколько пикселей, но фактически имеется в виду, что это именно точка. Э, что, ну, это, понятно, что, понятно. Это, что это не, не, не кружочек. Нет, ну понятно. Сейчас, как, сейчас хотя по факту это кружочек. Я говорю именно, знаешь, вот как рассматривание как точку вот я просто тебе хочу такую причину ну, выплатки обосновать определенным уровнем чтобы uh -huh. они не были с пальцев смотри значит дальше что происходит так как белое белое пространство имеет источник излучения во всех местах во всех то есть само пространство является исключением света то смысл какой-либо тени отпадает совершенно. То есть, соответственно, и смысл короны. Вот. А возникает вопрос, что же тогда нам делать с этой черной точкой? И возникает ответ, что для того, чтобы возобновить эффект короны и вообще смысл определенной Луны или точки, черной точки, то... Нужно выполнить определенную дифференциацию белого цвета. То есть, если мы рассматриваем белый цвет, то белый цвет он состоит из э, но, спектра белого спектра. То есть, э, белый цвет превращается в белый спектр, э, который определенным образом расщепляется на составляющие. Вот. В результате этого э, черная точка обретает смысл. Значит, то есть если мы рассматриваем Диференциацию, под дифференциацией ты имеешь в виду развлечение, то есть определение, в чем отличаются два объекта. Ну, то есть мы, придаем, мы раскладываем свет на на частоту. То есть если мы призму поставим, то призму. Ну то есть по сути анализ или декомпозиция? Да, декомпозиция на частоты. вот, Значит, если мы рассматриваем черную точку, то черная точка это именно получается, у нас возникает некая такая э, пункт э, задержки, в результате которого возможна дифференциация. То есть, если рассматриваем белый цвет, э, то белый цвет содержит в себе всю гамму спектра. То есть все частоты, абсолютно все частоты. Вот. Но как только появляется черная точка, у нас появляется некое время. То есть рассматриваться в черной точки, это внесение некого времени в белый цвет, которое позволяет белому цвету анализировать самого себя. и а лом... откуда время появилось? Черная точка, это... Я сейчас тебе объясню еще раз. А, вот смотри, значит, э, если мы берем абсолютно белое пространство без черной точки, то у нас там присутствуют абсолютно все частоты спектра. То есть, если мы амплитудную частотную практически берем, то там будет присутствовать все частоты. Угу. Значит, но э, значит, если мы добавляем черную точку, вот то получается в результате того, чтобы что-то увидеть, какую-то корону или что-то еще, чтобы хоть какой-то эффект был вообще и какой-то смысл, то нужно внедрить определенную дифференциацию. То есть возникает вопрос, какую дифференциацию мы будем вводить. Самая простая дифференциация ⁇ это дифференциация по времени, которая будет создавать определенную пузыри в этом спектре то есть если мы рассматриваем спектральную э, частотную характеристику света то там возникает определенный такой провал спектральный провал который создает такую дифференциацию по времени э, дающую возможность анализировать самого себя то есть если, э, то есть белый свет он э, определенно то есть, э, а, ну ладно, я, я, э, я потом более детально развернутое описание не могу дать, э, потому что на самом деле я вот, э, вот эту схему я э, собираюсь как-либо зафиксировать, понимаешь? В смысле И, зафиксировать? Ну, зафиксировать алгоритмически именно вариант, э, именно спектра, спектральный вариант зафиксировать. Uh -huh. То есть э, сделать как... Ну, знаешь, есть э, преобразование в фуе. Если рассматривать преобразование Фуие, то есть э, частоты, э, которые при сложении при, э, создают звук. Если мы рассматриваем шум, белый шум, есть такое понятие, как белый шум. Белый шум, он содержит все частоты. А, но если мы внутри белого шума какую-то частоту, Убираем, то у нас возникает эффект такого дудини дудочки. Ну, кстати, на тему шума я эти сети звука. Не знаю, мне, когда я музыкой занимался, мне вообще аналогия дошла до того, что я. Считал, что вообще, как бы, даже свет, это та же самая музыка, грубо говоря, то есть, и там, и там ведь колебания, то есть, и то, и то, и другое, как бы, передается а, через колебания. Получается, что то, разница между светом и звуком всего лишь в частотах. Ну да, понятно. А, ну, в общем, можно взять как и цвет, так и звук. А, просто можно взять звук и разложение фурье, в принципе, для наглядности, вернее для более больше понятности, то что это реально можно смоделировать. То есть существует софт, который преобразует фурье. Я тебе могу сказать, что у меня Ну, может... то есть, иными словами, кстати, аналогия вот белого экрана по звуку, это будет как раз этот белый шум, а вот этой черноты, шум. пустоты это будет да. тишина. Я тебе сейчас... Я тебе сейчас объясню, вот смотри, если мы берем и, например, ставим препятствие на направленный цвет, то у нас получается интерферационная картина и дифракционная картина. Есть эффект, который называется дифракция. То есть, если мы рассматриваем белый цвет как направленный цвет и, и, и даже когерентный, то у нас возникнет дифракционная картина в результате препятствия черной точки. то есть благодаря тому что черная точка она маленькая возникает именно дифракционная картина то есть если мы рассматриваем ее как, как шарик который имеет определенный размер то там дифракционная картина будет не такая ярко выражена если мы берем именно точку то там именно дифракционная картина это с точки это если мы берем направленный цвет если свет не направленный а находится во всех идет со всех сторон, то это аналог белого шума, когда присутствуют все частоты, и вот эта вот черная точка, она убирает одну из частот. Ну, может быть, не одну, а глушит все в каком-то месте пространства. Ну, значит, можно рассматривать, я предлагаю так, что это достаточно такая общая картина, и можно рассматривать все варианты надо ну, да. один из вариантов это если мы берем белое пространство как разложение определенно то есть если мы, если мы внесли дифференциацию мы уже разложили то есть в таком случае мы убираем из разложения если мы не раскладываем то тогда у нас возникает дифракционная картина то есть если цвет направленный не разложенный дифракционная картина если разложено то у нас убирание определенной частоты и возникает эффект определенного, не просто шума, а дудения такого. То есть если, вот я лично проводил эксперимент, раскладывал белый шум на фурье и убирал какую-то частоту, то возникает эффект дудения, как эффект дудочки, вот. Значит, ну можно рассматривать еще другие варианты. Но видимо дудочка так и работает, то есть, грубо говоря, когда есть сплошной поток звука, да, и один. и, грубо говоря, одна из дырок блокируется, происходит как бы провал в какой-то одной из частот. Ну, можно так сказать, что если взять дудочку и ну, не закрываем. Сейчас, сейчас, секунду. Я, наверное, добавлю в групповой разговор Петра. Будь здоров, Петр. О, спасибо, привет. Привет. привет. Мы тут э, обсуждаем кое-что. вот. Если хочешь, можешь послушать пока. Будь здоров. В общем, мы остановились на белом шуме и дудочке. Не подумайте, что чихать – это единственное, что я умею. А, ладно, значит... Теперь можно перейти к другой стороне, когда появляется точка и на черном белая белая точка я ее рассматриваю как дырочку как некую камеру то есть я рассматриваю белую точку как э, некую дырочку через которую проходит свет в черную фотокамеру то есть черная часть это некая фотокамера э, и через дырочку проходит свет и фиксируется изображение на пленке. То есть, если можно так рассмотреть, что с белой стороны у нас дырочка выглядит как черная, а с черной стороны дырочка выглядит как белая, потому что в камеру попадает свет с белой стороны, вот. а на белую сторону ничего не попадает, но зато... Значит, информация просачивается через черную точку. Ну да, кстати, белые и черные, да, они здесь могут быть действительно двумя сторонами одной одной стенки, как бы. Ну да. То есть это возникает такая картина при, при том, когда у нас две точки. Угу. Одной с другой стороны. значит дальше картин такая, что на черной стороне две точки, а на белой стороне возникает такая черная линия. Значит, как я вижу этот вариант, этот вариант? Ну, скажем, да. Я попытался перейти из одной простейшей формы к следующей простейшей форме. Ну, да. Может, ну, может быть, быть, это не совсем корректный переход, может быть, есть вот что-то проще, чем линия. Я рассматриваю это так, что у нас в черном пространстве находятся э, две таких э, две дырочки, которые можно рассматривать как некие камеры. Вот, э, значит, которые. Э, а вот, значит, свет от которых определенным образом начинает взаимодействовать. А черная линия – это луч получается, который распространяется. То есть, это, это, знаешь, как можно себе представить, что если мы видим летящий фотон из точки А в точку Б, угу. то этот летящий фотон он летит по некой траектории. Так. Значит, если мы рассматриваем белое, черное пространство, то точка А увидит, точка Б увидит фотон, который пролетел к ней из точки А. Uh -huh. вот. Значит, так как точка Б смотрит на точку А, то она получает этот фотон, принимает его. Вот. Ну, на самом деле, если фотоны исходят из точки А во все стороны, то где бы ни находили, где бы она ни находилась, точка Б ее увидит. если их всего две. Нет, смотри, у во вот тебя две белых точки. Вот э, одна белая точка – это точка А, а другая белая точка – это точка Б. Если мы э, наблюдаем из точки Б, то есть получается мы посмотрели через дырочку. То есть получается к одной дырочке мы прикладываем глаз такой, вернее, смотрим через нее. Наблюдаем точку А через точку Б. И у нас из точки А фотон проходит через черную камеру. То есть вот у нас черная камера, с одной стороны черная камера дырочка, и с другой стороны черной камеры тоже дырочка. Мы смотрим через одну дырочку и смотрим и видим через эту дырочку то в камере с другой стороны тоже дырочка, и вот там фотон с точки А в кубы приходит. Значит, что такое вот эта линия между точкой А и точкой Б? Рассматривается такой вариант, что если мы рассматриваем фотон, который летит в пространстве, то, если, то он летит со скоростью света. Вот. А увидеть фотон, который... Кстати, летит... сейчас вот в современных YouTube-роликах называют это не, не, не именно скоростью света, а именно скоростью передачи с, с, э, взаимодействия. То есть, иными словами... Это может а, так сказать, но это, я просто... Миним, простран... Минимальный промежуток между причиной и следствием. Ну ладно, в общем... Можно это просто для простоты, чтобы длинно не говорить, просто сказать, что это скорость света. Ну, да. есть, получается, если фотон летит со скоростью света, то он сам себя увидеть не может. Вот, Потому что он уже летит света, и поэтому линия черная. Вот так. Угу. То есть, если мы рассматриваем... Мы, если мы смотрим из точки Б, то точка B, она находится неподвижно, и поэтому она готова увидеть этот фотон, который полетит из точки А. Но если мы, как Эйнштейн, полетим на самом фотоне, то есть усядемся на этот фотон и будем лететь, то получается, фотон он сам себя не может увидеть. Вот. В результате того, что он летит со скоростью света, и поэтому линия черная. Вот так то есть линия черная, черная линия это как Менхаузен на ядре летит как Эйнштейн летит на фотоне или и не может сам себя увидеть потому что он летит со скоростью света а можно небольшое уточнение вопрос а разве скорость света хоть и говорят что 300 тысяч да, километров в секунду а да, разве скорость настоящая не зависит от плотности среды да и может, она Тут у нас скорость света чисто философская, понимаешь? То есть у нас мы не, не берем здесь физическую скорость света, мы берем некую философскую такую скорость света, понимаешь? Ну, философское рассуждение. Кстати, это... кстати если, я на твой вопрос, знаешь, как отвечу, что если мы берем эфир, распространение эфира, то у эфира есть два звуковых барьера. То есть, вот если мы рассматриваем воздух, в котором живем, в нем один звуковой барьер. А если мы берем эфир распространения в эфире, то там два, два звуковых барьера вообще находятся. Секунду, какой именно имеется в виду эфир? Не тот, про который а Тесла оцеповка. говорил? По оцеповкам. Есть оцеповки, есть эфир Теслы. Вот, вот цеп... я вот и потому и уточняю, эфир какой? Вот есть оцеповки. Выполнял измерение эфира и он выяснил, что у эфира два звуковых барьера. Понятно. То есть... А, но... я... Я знаю, в официальной науке, по, по крайней мере, пока эфир не считается реальной средой и реальным вообще веществом. говорю о Окей, uh -huh. okay. вот, эзотерика, хорошо. его и посмотреть. Эзотерика плюс философия, окей. Okay. У нас мы рассматриваем скорость света как метафорическую скорость света, которую просто используют для удобства. И все. Mm -hmm. То вот есть так. можно рассмотреть Мюнхгаузена на ядре летящего или Эйнштейна, летящего на фотоне. О. Но как тогда рассматривать а, дуальное состояние фотона? То, что он может быть и волной, да, и при этом еще материи. Вот, вот, э, я, я уже объяснил э, этот момент, как, mm -hmm. когда рассматривается белое пространство, если у нас белый свет направленный, это у нас возникает дифракционная решетка. Uh -huh. Дифракционная решетка, она показывает волновую природу. А если мы рассматриваем как белый шум, то uh -huh. в белом шуме у нас убирается определенная частота, это возникает квантовый скачок. Uh -huh. при, при квантовом скачке перескакивание электрона на другую орбиталь возникает излучение энергии. Если мы рассматриваем то есть при этом выделяется определенная спектральная полосочка то есть, если мы, то есть у нас получается две стороны корпускулярная и волновая угу. то есть если мы рассматриваем квантовый скачок то это корпускулярная так, да. Да. если мы рассматриваем дифракционный решет то это волновое проявление то есть это, это можно показать на слайде номер два, То есть слайд номер два это когда на белом пространстве черная точка обозначена. <говорит> Ясно, спасибо. Да, значит, ну а дальше, вот дальше я, вот после слайда номер 4, то есть там получается первый слайд черно-белый, второй слайд это на белом фоне черная точка, потом две точки на белом и на черном, потом... Две точки и линия. Две точки на черном и линия на белом. Ну, потом следующее идет линия и э, окружность. То есть. Я, я уже не могу комментировать, у меня уже мысли кончаются. То есть вот, после этого слайда я уже все. Не могу дальше придумать ничего. В смысле придумать? А... Я не могу ничего. То есть у меня мысли кончаются. То есть вот после четвертого слайда у меня мысли кончаются. Но там грубо говоря произо... скажем так, я что сделал, да, то есть я взял из линии, сделал круг, да, каким образом? Мы ее просто грубо говоря изгибаем, и сворачиваем, замыкаем саму в себя, да? то есть она становится как бы. <coughs> Если изначально она была нарисована в виде ограниченной линии, то в принципе можно разделить воспринимать как линию бесконечную, тогда она как бы пространство делит пополам. А, ну или, а, то есть, если она двухмерная. В трехмерном, конечно, такое не получится, плоскость потребуется. Вот. Ну, в общем, если у нас есть двухмерное пространство. И а, еще его способ разделить а, пополам, это как раз окружность. И как только мы делаем окружность, у нас появляется как бы вне, внутреннее, то, что внутри окружности, и внешнее. Вот. В принципе, если мы грубо говоря у нас окружность очень большого размера, да, то линия, то есть мы сделали очень сильное увеличение, то у нас вот эта линия окружности она может казаться прямой линией, но как бы она чуть-чуть изогнутая все равно будет. Вот. Учитывая все, что я услышал. Цель конкретной беседы стоит дать философское или в целом умное обоснование вот этой последовательности изображений? Здесь нет, нет. Скорее, мне интересно было как бы обратная связь и какие ассоциации вообще все это дело вызывает. Вот. И, грубо говоря, насколько это все понятно. Потому что мне интересно, чтобы можно было вот на таких простых примитивах, грубо говоря, да. Они, с одной стороны, примитивы. С другой стороны, не вызывает очень много вопросов, потому что, скажем так, на них завязано очень много дополнительной информации. Важный вопрос, Кость. Почему ты обратил внимание на конкретную выдачу воображения, что у конкретного человека ассоциируется с данными вещами? Ты же понимаешь, что в вероятной комбинации ассоциаций у каждого человека будут свой набор, да? И Можно арифметическое сделать, то есть, взять ассоциации у многих людей и среднее сделать. Ну, выбрать наиболее популярные слова образа, да, и, грубо говоря, за них зацепить, чтобы... Например, если я в тексте напишу комментарий к этой картинке, упоминающий какое-либо дополнительное слово, соответственно, автоматически я вызываю скажем так, ассоциативный запрос к ассоциативной сети человеческого мозга, да, человека, который это читает. И, иными словами, вот этот эм, фрагмент я тоже дополнительно ассоциирую с контекстом Деписные. этой картин картинки. Все действия могут быть полезны только в одном направлении. Что? Те описанные действия и мысли могут быть полезны только в одном направлении, в направлении распространения данной идеи и мысли. То есть, условно говоря, грубо, ну, грубо маркетинг. Ну, основная идея, да, конечно, маркетинг, но, грубо говоря, фундаментально в основе маркетинга лежит всего лишь, скажем так, повышение эффективности коммуникации. То есть, иными словами, что у некоторого ряда людей появляется некий общий набор образов, да, и, или хотя бы, э, то есть, каких-то примитивов, на которые можно использовать дальше как фундамент. Вот. И на этих слайдах здесь показано, как из грубо говоря, простых примитивов, достраивая их, усложняя потихонечку, можно построить графическую структуру связи. Дальше, как только есть эта графическая структура связи, да, на нее теперь можно всегда ссылаться и объяснять, например, как, устроен, как устроена структура данных внутри, как устроен исходный код и так далее. Но... И, или, грубо говоря как происходят некоторые процессы, не вникая, например, в то Мне кажется, и, я наблюдаю ошибку. Действия ради действия. Понимаешь ли ты аудиторию конкретную, на которую направлен данный маркетинг, как инструмент? Тут как раз-таки я попытался взять максимально широкую аудиторию и в идеале... Никто. Это ошибка. В идеале мне хотелось бы достичь чтобы, то, и, того, чтобы даже если а, у нас есть ребенок, который, грубо говоря, родился на какой-то планете и не знает никаких языков вообще, в принципе, на, а, сами, на самой, с помощью самой графики, в принципе, мог а, прийти к пониманию того, как устроена, например, та система жизнедеятельности, которая обеспечит его космический корабль или то, где он находится. То есть иными словами Я а... не Плю... на этот проект? Я с тобой абсолютно согласен и понимаю, что это великая благая цель и полезное дело. Но да. хорошо, в чем ошибка, как можно ее исправить? Ошибка, на мой взгляд, лежит не в самой идее и не в цели, а в внимание на то, что ты делаешь прямо сейчас. Маркетинг, да? распространение этой идеи. А ставить а, свою аудиторию все. Это некорректно, потому что э -э, многими <к rolls> думаю, не стоит объяснять, почему некорректно говорить. Всем-всем это надо. Можно выделять конкретные подгруппы и выбирать конкретные программы. Смотри, есть всю аудиторию, можно разделить как минимум на две группы. Э -э, грубо говоря, первая группа об этом не знает и. Ей это неинтересно было до, до сегодняшнего момента, а, и, скорее всего, она там и останется. И вторая группа, а, каким-то образом человек узнал об этом, и он хочет в этом разобраться. Вот мне интересно, как минимум, того а, тому, кто хочет в этом разобраться, как-то помочь это сделать. Mm -hmm. То есть, по-твоему, человек, который хочет в этом разобраться, если он по-настоящему хочет, да, то есть какие-то препятствия, которые ему реально помешают? Э -э -э, ну, таких препятствий много, и, грубо говоря, мне хотелось да, подготовить некоторую платформу, которая бы поз позволила бы э -э ему немножко сориентироваться во всем этом. Mm -hmm. да. Понятно, хорошо. Эффективнее, скажем так. Ну вот, например, кстати, ты мне недавно говорил, что тебе было бы интересно поучаствовать в каком-то из этих проектов. Mm -hmm. Что-то такое ты говорил. но прошло, вот, полагаю, даже, наверное, больше месяца. И mm -hmm. э -э все еще ничего не произошло. <связывая> да. Знаешь, сколько всего интересного вокруг Вот, Вот. И основная причина как раз-таки <связывая> того, что... Э Основное препятствие к тому, что даже если человек очень хочет этом разобраться, его все равно будет отвлекать огромное количество всего интересного вокруг. Но и не потом, наверное, не для всех тогда эта штука. Понимаешь, если сделать за миллион долларов крутейший ролик к этому всему, и к каждому слайду промежуточный... Большинство людей, как минимум, просто не поймет то, о чем это, да? в плане техническом, как оно устроено, возможно поймут общую картинку. Ой, прикольно, все друг друга понимать будут и все. А также их отвлечения, их желания и страхи будут им также мешать заниматься. Но, и... Но здесь же мы не дошли еще до сложных образов, таких как человек и нечто бытовое, да. Всегда можно довести до практических примеров. Когда человек может в жизни столкнуться со всем этим. И да, вот это та самая возможность, скажем так, сформировать некий общий язык между людьми, который попроще, чем все остальные языки, как раз-таки будет одним из шагов к тому, чтобы уменьшить количество проблем. Потому что Но я... опять ты ушел в рассуждение о том, какой полезный проект. Никто это под сомнение не ставил. Не, я, я, я немножко... Или ты сам себя убеждаешь? Я рассуждаю на тему того, что ты говоришь, и в том числе и маркетинга. Так, и что я Или говорю? Или ты не об этом говорю? Я лишь говорю о том, что в маркетинге, то есть в тупо во впаривании, в, распро, в распространении какой-то идеи товара, продукта, услуги, а, некорректно ставить цель а, все, нам нужны все, еще то есть огромное количество всяких данных собирать, потом их анализировать, среднее арифметическое находить, это же, боже мой, какой огромный труд, как много времени потратится и в итоге на какой результат, это нецелесообразно по отношению к результату, но если выделить э, совокупность целевых групп и под каждую целевую группу выделять свои инструменты для бизнесменов... Я, я понял. В данный момент э... бизнесменам показать, что это деньги приносят, а ученым показать, что это круто, интересно, что это что-то новое, возможность себя реализовать. Это, возможность это не завис... новое, эм... это старое. Это старая, но не созданная, не реализованное. Пускай идея не нова, но реализации нет. И реализации полно. У тебя каждый... Например, ты знаешь, как реализована операция И и или на, на транзисторах? А? и или транзистор. Ну, логически. Собирал, да. Знаешь, да, как они устроены? Да, там, короче, с помощью диода делается отрицание. Там, там не только транзисторы. Это ошибка считать, что там только транзисторы. Там, чтобы сделать исключение, как минимум используются другие Но... элементы. Я по просто по приколу собирал, да, это прикольная штука. И чё? Подожди, что значит... Э, э, не, подожди, топ -11. Ну, собрать, отрицание, отрицание, там не только транзисторы идут. Транзисторы лишь дают... Э, что такое транзистор? Да, комметтор литр эмиттер база Ну, зачем уходить сейчас в это, понимаешь? Это совершенно не наш разговор и не его главная тема. Ну, ладно. В общем, просто получается, что та информация, которая есть в интернете, она дезинформирующая. Надо... Быть. Что, да, много, очень много мусора. Это факт. Это так всегда было везде. В любом информационном пространстве. Так, ладно. Ой. В общем, а как ты круг объясняешь с точки зрения? Что такое круг? Ну, для меня круг – это нечто, что делит пространство на то, что, ну, двухмерное пространство на то, что внутри, то что снаружи, да, то есть если взять трехмерное пространство, это сфера. А да, понятно. Понятно. По сути здесь круг под, под, под кругом подразумевался объект, да, но дальше идет э, э, графическая, э, э, скажем так, мы вписываем вот этот круг э, саму связь и таким образом начинаем ее ну, как бы каждый объект, который есть в системе, описывается через структуру связи. Вот. И дальше как бы идет построение до конечной последовательности из восьми элементов. Там всего лишь просто показано, что они разными, разными цветами да, раскрашены. Но это лишь означает, что это разные элементы. То есть вместо того, чтобы писать буквы, цифры, идентификаторы, да, можно использовать цвета. Также как вместо того, чтобы использовать ноль и единицу, можно использовать белую и черную точку. Но вообще я круг вот вижу как некую инерционность. То есть если мы рассматриваем вот если мы рассматриваем как движение направленное, которое имеет точку а, а точку б движение с точки а, а точку б то там получается не такой ярко выраженной инерционности как а подожди что такое инерционность можешь напомнить кратко но, но если мы придали определенный вектор движения то он будет продолжаться сохраняться но там, смотри, скорее линия этому будет соответствовать, чтобы окружность получилась, нужно чтобы пространство было искривлено но... с инерционностью. Но, ну, у орбита, например, если смотреть как орбиту. Но это э, наличие дополнительной либо дополнительной силы, либо искривление пространства. То есть силы дополнительной нет, мы движемся по прямой. Ну, Давай. Можно рассмотреть как орбиту метода. То есть получается в первом случае орбиты нету. Это как пуля, которая летит. Надо. Ну, да. Из точки А в точку Б. А тут получается уже орбита есть. То есть это такое уже орбитальное дело, а орбита там уже ярко выраженная определенная центробежная сила, а и, и и гравитация, которая сохраняет орбиту, то есть тело остается на орбите. Ну, вот. ну опять же, то две теории, как бы популярных и научных, либо есть сила. Да, Центробежная, действительно Либо гравитация – это свойство искривления пространства То есть нет никакой центробежной силы То есть э, точка просто по инерции двиг, продолжает двигаться да, по, э, по прямой э, Но из-за того, что искривлено пространство, объемом массы э, Эта прямая превращается в окружность то есть, э, каждая точка планеты движется по сфере, которая является... То есть, она там трехмерное искривление, э, то есть, в двухмерном искривлении, в пространстве, если искривление будет, то это будет окружность. Если трехмерное искривление, то это как раз сфера. Э, то есть, многословная такая сфера получается. Ну да, то есть, чем ближе к центру, тем сильнее искривление. как рассматривать как э, некую, как сказать, э, как неку, как э, не, некие подшипники, то есть, вот если рассматривать круг с подшипниками, то они по кругу тоже находятся. Если мы рассматриваем подшипниковое кольцо, то оно круглое. Ну как колесо ещё можно? Ещё <потшипников> еще можно, если уж я подшипников делал. Вот еще ещ простающий кольцо подшипников. Угу. Кольцо, кстати, О. да? Да, подшипники. Подшипники. Так то трек тре для подшипников. Вот черное кольцо. Оно как черное или белое вот это? Ну, тут и везде картинки, оно есть и черное, и белое. Но ты можешь отдельно объяснить его толкование для черного и для белого. Ну, у меня, в принципе, была идея, что как бы каждый следующий образ, да, он как бы добавляется справа, и то, что было слева, оно как бы сдвигается. То есть мы как бы двигаемся по вот этой ленте. И видим, одновременно смотрим на две ячейки, да? и то, что слева, вот этот вот большой квадрат, это тоже как бы начало, да? а то, что справа, это конец, то есть, иными словами, здесь лента из связей, грубо говоря. Не из-за нулей единиц, да, где по одной штуке мы читаем, а сразу по две штуки читаем. Но каждая из ячеек содержит в себе любой символ с неограниченным количеством... То есть, алфавит этой ленты не ограничен никак. У машине он, грубо говоря, в виде... То есть ограничен только двумя с тремя символами. Там есть пустой э, символ, э, то есть отсутствие значения, и, собственно, ноль единица. То есть, в принципе, их можно вообще в одну ленту слепить обратно в виде одной длинной последовательности. И, грубо говоря, в этом понимании, да, то есть, вот если у нас брать самое начало, да, первый слайд, пустота, да, то это ситуация пустой базы данных, у нас нет ни одной связи, да. В ней. Как только появляется первая точка, это та связь, которая ссылается сама на себя и тут же себя сворачивается. Как бы первое, что можно вообще создать. Да? Потом мы, например, создаем вторую связь таким же образом. И дальше, как только у нас появляется линия, мы можем как бы создаем новый вид связи, соединяющий две точки. Вот. Что касается окружности, здесь уже сложнее получается переход, потому что... А, ну, по сути, это можно воспринимать как две линии, да, которые... У меня, в принципе, по-моему, так оно и... А, ну, у меня как, как четыре линии сделаны. Ну, в общем, ну, можно это воспринимать как две или четыре линии, да, которые... Ну, или больше, или три, там, и так далее, которые, как бы, друг друга зацикливают. То есть... У нас начало одной линии является концом для другой линии или или кстати для самой же себя то есть это другой способ еще вот этого самозацикливания другой способ его визуализации то есть можно как точку но нами может смотреть как на точку а можно смотреть как на круг например еще я где-то рисовал в виде символа бесконечности, еще можно делать, но это если мы берем стрелку, да, из ее центра как бы заворачиваем в ее центр ее начало и ее конец, саму стрелку заворачиваем опять же в этот центр, получается такой символ бесконечности. Это тоже надо отдельно рисовать. Вот. Но в итоге любая такая конструкция она сворачивается в точку, потому что, ну я не знаю, как это объяснить. Почему? Но в итоге оно так получается. В принципе, может быть, да, это даже не в том, что оно сворачивается в точку. То есть это не. Оно как бы. То, что оно сворачивается, это только, это только потому, что мне так захотелось. Иными словами, свернуть в точку можно любой образ воспринимать его просто как точку или как ссылку, как указатель на нее, да, но, э, грубо говоря, сама точка, она подразумевает, что это можно делать безболезненно, то есть сам образ как бы не теряет э, свою суть, он просто там, все еще там, внут... то есть, грубо говоря, все, что внутри круга, да, вот этого объекта, ее можно воспринимать просто как целиковую э, сферу, да, или целиковый... Э, круг именно не окружность а круг да и по сути не смотреть что внутри и не, и не обращать внимания на такие характеристики как размер и радиус например да то есть ну по сути размер и тогда получается что этот круг можно воспринимать как точку то есть некоторый объект становится точкой но это восприятие может сделать такую штуку это физически не всегда корректно ну и сама по себе идея о том что связи да она еще может соприкасаться с тем что мы например как бы прокалываем пространство, да, вот в этих точках начала и конца, и тут же, и, там, и тут же, где у нас начало, начало да, мы попадаем в, именно в ту, в ту связь, которая где-то в другом месте пространства этим началом является для этой связи. И опять же, там, где конец связи, мы прокалываем пространство, как бы телепортируем сразу в то место, где находится нужная нам связь. Который является уже концом для той связи, которую мы создавали. То есть, это своего рода такое телепартическое такое. Прыжок, вот квантовый скачок. То есть, это можно рассматривать как гибропространство, да? Ну, по сути, наверное, да, как такое. Ты знаешь, как это, если первый скачок был квантовый, то. Ну, по сути да здесь процессссность потому что каждая связь она в себе может содержать неограниченное количество этих скачков и по сути мы как бы каждый раз прыгаем в новую сеть в новый граф то есть каждый, э, начало и конец это не просто узлы какие как, э, графа да это целые сети э, этих граф э, этих э, то есть это отдельные графы по сути это как раз вот, гиперграф получается. Но э, если мы как бы с вами между элементами, которые себя зацикливают в виде точки да, То по сути мы используем его как граф Но мы всегда его можем расширить и описать этот элемент целой сетью То есть каждая точка э, или вот то, что внутри этой окружности, внутри этой точки да, Оно может быть целым образом, целой сетью Но идентификатор у него будет всегда один и что бы мы не делали внутри, как бы мы его не редактировали, не обновляли, да, а внешний идентификатор остается. Ну что... Дальше вот, допустим, идет потом линия, да? Мы опять ее. Её... Я здесь. Да-да-да. Дальше. Ты, ты, у тебя картинки-то перед глазами? Нет, я сейчас не вижу картинок, я только тебя слушаю. Угу. Ну, короче, после окружности идет горизонтальная уже линия, да? А, опять же, как вот этот переход сделан? Я не очень понял сам, честно говоря. Просто, наверное, развернул это все, потому что мне нужна была горизонтальная линия. Вот. А, ну тут... А, вот, в чем был смысл, я смотрю, по, по этим же комментариям. Да, что с одной стороны линия, она как бы может разделять да, пространство там на две половинки двухмерной или плоскость та же самая. Да? С другой стороны, вот именно линия, но уже вот горизонтально, например, та часто так или линия между двумя точками именно, да, она уже может использоваться не как символ разделения, а как символ соединения. И что самое интересное, в трехмерном пространстве она останется линией для соединения. Потому что, чтобы делить пространство пополам в трехмерном пространстве, нужна уже плоскость. То есть интересно, что в трехмерном пространстве есть точное разделение смысла между линиями, между вот этим образом э, линия. То есть как бы для двухмерного линия может восприниматься как соединитель, так и разделитель, а в трехмерном плоскость делитель, но линия соединитель. И только соединитель, то что оно же делить ничего не может никак, потому что сколько линий не проводи в трехмерном пространстве, да, они просто э, Просто есть, грубо говоря, да, они либо между двумя точками, либо они бесконечны. Вот они не очень интересно для рассмотрения. Ну, как мне кажется. Вот, соответственно, была вертикальная линия, да, стала горизонтальная линия, уже линия-соединитель. Потом добавилась идея, то есть, следующий слайд направление, да, то есть, мы, грубо говоря, из линии делаем вектор. Вот. и дальше я возвращаю уже кружочки то есть на концах от этого вектора есть начальный кружок и от линии, и от вектора дальше они идут как бы параллельно то есть у нас есть например два кружочка соединенных линий, Это значит что они соединены в принципе, но нет направления да, никакого а как только мы добавляем вот эту вот стрелочку вектор мы по сути определяем, что они не только связаны, но, и свя но связаны в определенном направлении. Эквивалентном, эквивалентном связи а, без направления есть две связи а, в одну сторону направления и в другую сторону направления. Вот. Ну и дальше уже появляется вот эта тройная связь. Да? ее же можно воспринимать как трехмерную, потому что а, как бы три измерения уже используют. И вот тройная связь это как раз добавляется еще одна а, ссылка уже на саму эту связь снизу, которая определяет тип. Вот. Дальше идет фрактальное вписание, то есть мы в каждый кружочек вот этот, который добавили вписываем связи тем самым обозначается что сам каждый кружочек представляется этой связи вот. потом спускаемся на уровень еще глубже Про... идет прорисовка что в каждом маленьком кружочке тоже это все есть чтобы уж точно это было э, фракталом и рекурсии но там есть интересная э, двойственность что э, но вот эта картинка, она также выглядит, если бы мы шли наверх, на уровень вверх, то есть в более абстрактную структуру, и на уровень вниз. Если бы мы шли, у нас картинка так, тоже по по получилась бы такая же, если бы мы шли в детализацию. Получается, как бы, что вне зависимости от направления да, мы как бы постоянно видим одно и то же одну и ту же вот эту фрактальную картинку. Так. Ну и потом все. То есть... Э -э но прорисовка уже вот этих элементов последовательности, они просто раскрасились. Где показано, как... Как один из способов представить через связи последовательность. На самом деле этих способов очень много. Но этот способ... Важно, Потому что э, если мы, например, повторно попробуем создать э, связь, э, обозначающую эту последовательность, э, но будем придерживаться того же алгоритма создания последовательности, то мы получим одну и ту же связь. То есть, иными словами, э, это то, та самая, грубо говоря, магия, которая... Э, рождает вот эту вот уникальность на уровне последовательности. То есть не, ур... не только на уровне связи есть э, э, уникальность в базе данных, но еще и на уровне последовательности за счет того, что э, используется один и тот же алгоритм по созданию последовательности. То есть, например, если мы берем слово там, Ваня, да, и создаем его <coughs> один раз, то мы получили, например, связь какую-то там с номером 16, да, и э, и дальше мы, допустим, пользуемся там, это, там еще какие-то связи выстраиваем и так далее, взаимоотношения, там соотношения, вот. Но если мы попробуем создать Ване еще раз, да, то есть ВА и <coughs> НЯ, да, уже существуют. и, соответственно, пара между ВА и НЯ тоже уже существует. Мы по сути получим тоже число 16, просто потому, что мы создавали э, последовательность также. И из-за этого э, как бы идет этот, э, в программировании есть еще такой термин, называется э, контентно-адресуемая память. То есть адресуемая память не по адресу э, номеру ячейки, а именно по тому, как она, потому что внутри содержится. И э, может по получиться так, что нам совершенно не важно даже какой идентификатор у какой-либо последовательности, чтобы ее найти и сделать какую-либо э, манипуляцию именно над ней. Вот. Но на самом деле дерево можно представить э, последовательность очень многими способами. И есть даже каталановские числа, которые определяют в зависимости от длины последовательности, последовательности, сколько именно способов представления. Это, кстати, у меня используется в алгоритмах. Есть некоторые алгоритмы, которые ведут себя именно по этим каталановским числам, то есть можно заранее предсказать количество результатов, или иной функции, потому что, например, есть функции, которая создает все возможные варианты последовательности из конкретных элементов. И вот как раз количество результирующее количество элементов в ней будет высчитываться по каталонскому числу, поэтому можно, например, массив сразу создать именно такого размера. Это как бы удобно, когда теория очень сильно... Грубо говоря, интегрируется в алгоритмы. Вот, ну и все, потом там опять эта, эта же самая анимация, ну, вот я думаю, насколько это все позволяет, удается ли, грубо говоря, без моих вот этих вот конкретных пояснений, догадаться, что именно это значит, или все-таки это невозможно, и, грубо говоря, нужно очень массивное описание в виде научной статьи или какой-то книги даже, чтобы вот это вот все точно донести до человека, как ты думаешь. Евгений. Алло. Алло, меня слышно? Евгений, алло. Тебя не слышно. ты что ты говоришь.